Товарищи, последнее видео о нашей мансарде. Мансарда готова. Покажи, как она готова. Красота, да и только. Начинаем от нашего мансардного окна. Мы профи в монтаже мансардных окон, и у нас окна не только не текут. Вот. но еще и правильно утеплены откос должен быть утеплен на всю глубину стропил то есть у нас утеплитель лежит от мембраны которая идет на крыше до низа стропильной системы то есть тут 250 миллиметров полоска идет здесь то же самое утеплено не обращайте внимания на то что откос немножечко так завернут просто тут срощенное место стропил поэтому получилось не очень красиво как делать откос сюда ставится гипсокартон делается под 90 градусов от окна снизу откос должен быть вертикальным сверху горизонтальным это нам позволяет получать как можно больше света и одновременно получается конвекция правильная и не съедается верх окна, представьте если у вас откос идет таким образом то отойдя допустим от входа в комнату вы съедаете вот эту часть окна и вам будет ну, это уродливо выглядит я ставлю какую фотографию по переделке стропил я уже все рассказывал стойку мы отсюда убрали перенесли ее сюда все усилили ногу продлили все сделали круто дальше Утеплено у нас двойной вензазор, старая европейская технология, была изобретена еще до того, как начали использоваться в массовости мембраны, вот, поэтому у нас воздух снизу заходит, сверху выходит, тоже в предыдущем видео я посмотрел, ссылочка у вас там, я не знаю уже на ютубе, где они вылазят, может даже и не вылазят, Роскомнадзор там, понимаете. Наша пароизоляция из Аспан ФС. Мы обычно используем РМ-ку, но сейчас, ввиду того, что мы купили мощный степлер, и он, от него появляются огрехи на тонких пленках, мы решили поэкспериментировать с другими бюджетными пленками. Плюс этой пленки, она металлизированная. В отличие от ее аналогов, она стоит дешевле. Цена этой пленки, пленки 5500 вот. Также из плюсов, у нее очень-очень хорошая зацеп, то есть к ней клеятся пленки все, ну просто вот бомбически. Легче не оторвать, легче разорвать ее просто. А, плотная, симпатичная, очень хорошо выигрышно выглядит презентабельно отражающая пленка, то есть на, на любом этапе строительства все должно выглядеть продажно. В общем прикольно, подумаем еще будем ли мы ее использовать. Склеиваем все двухсторонний скотч. Здесь у нас КЛ плюс плюс не забывайте КЛ. Не берите. Где нужен односторонний скотч из аспан ml prof Он бывает 50 миллиметров, бывает 60 миллиметров, в зависимости от бюджета мы используем разный. Лента, давай сюда по, -по место выберем можно крепить все это обрешеткой с частотой через 40 мы берем дюймовку прибиваем на решенный гвоздь если клиент хочет сэкономить или ему нужно прям гипсокартон там вагонку шить на стропила хотя я не рекомендую это делать мы используем упаковочную ленту прибиваем ее на мощные скобы размер не скажу а то все сразу начнут повторять в общем таким образом на мансарде ну сколько у нас здесь? По полу квадратов 40, наверное, 35. Вот. На такой мансарде на всей смете можно сэкономить около 10 тысяч рублей. На лесе и на гвоздях. Вот. Ну, в общем, интересное решение. Всю смету вы, наверное, сейчас видите перед собой. Вот Качество работ тоже вы видите. Все проклеено, все пробито, крепко. Как струна натянута. Вот наша ниша, в нише стена, стена из облицовочного кирпича и плюс, ну короче в один кирпич сделано. Мы ее утеплили в 100 миллиметров, также все пароизолировали. Ковер, самолет к полу все проклеено, перед проклейкой подметается и грунтуется обязательно специальными грунтовками. Все провода, сложные элементы загерметизируются и заклеиваются, простые элементы просто заклеиваются. вот Лучше скотча одностороннего изобретения нету. Кто сомневается, ну придите, попробуйте, оторвите этот скотч. В общем, вот так выглядит наша работа по мансарде. Это, повторюсь, самая простая комплектация, стандарт-база. Я рекомендую в Краснодаре, мы работаем только в Краснодарском крае, по, по утеплению, по, по переделке чердаков мансард. Я рекомендую брать минимум 200, но поскольку наши конкуренты пользуются тем, что мы еще не захватили мир и утеплять 150, приходится тоже так делать. Вот. Для экономичности кондиционирования, чтобы не было жарко, лучше делать 200 и более. Лично в своем каркасном доме я буду утеплять потолок 300, стену 250 и там уже будем производить эксперименты. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, заказывайте у нас услуги, монтаж э, мансарных окон, утепление, вентиляция, принудительная вентиляция, любые формы ее с рекуперацией, а самое главное мон, монтаж, строительство каркасных, профессиональных, энергоэффективных домов с плоскими крышами, со скатными крышами, с финскими фасадами, с штукатурными фасадами. Хотите каркасный дом с облицовочным кирпичом, звоните нам. Все сделаем. Ссылочки все в описании. Спасибо. Всем пока.